Привет, ты на канале Мэджик Фэмилиц! Сколько ты там говоришь, не слышно ничего? А, да, ща, покачай, Привет, я покемон за Мэджик Подписывайся быстрее, чтобы нас скорее стало 2 миллиона! Да, вот именно, подписывайся, а я Эйван! А я Софи! А я Эйван! Привет! А я, я Миша лайк! Ставь, ставь, ставь, ставь нам, а нам лайк! И комментарии свои пиши! Кстати, а ты уже смотрел видео на Мэджик Фэмилии? О том, что я заболела! Я теперь больной, заразный покемон! Аня в том видео рассказала, чем я заболела не показала. Я так не хочу болеть. Никто не любит болеть. Надеюсь, я когда-нибудь выздоровлю. А вдруг я не выздоровлю никогда. Всю жизнь буду этим болеть. Все будут меня бояться. Не подходить ко мне и не трогать меня. И Аня тоже гладить меня не будет. Я не хочу болеть. Юми, а не плачь. Ладно. Так что потом сходи на Magic Family, и вот на наш семейный канал, где мы снимаем с Да, и посмотрели, что же случилось с Юмичу. Я ссылку в описании оставила. Вот, видите? Вы просто этого не видите, потому что Юми не поворачивается к вам. И это не очень заметно. Да, и лучше Юми особо не поворачиваться. И не показывать, что у нее там. Да, это не очень видно. Но на канале Аня близко показала. И это ужасно. Да, а то мало ли это заразно. А ребята сходят, э, посмотрят ролик и поддержат э, тебя. Э -э. А еще, кстати, в этом описании мы оставили не только ссылку на ролик. Привет, а я Киса Алиса. Да, вот там еще написано, когда мы с вами где встречаемся на выставке Winter Kids Show. 7 декабря в Москве в МВЦ Крокус Экспо. Третий павильон, 14 зал. Обязательно приходите, а мы принесем предновогодние сувенирки. На собачьих то выставках вы встречались, а на кошатих еще нет. Так что увидимся, а Юмичу больной заразный покемон ненавижу болеть. Ладно, ребят, пора звать Аню, чтобы продолжить нашу распаковку мини-слаймов. уже закончить наши слаймы-гиганты. Чтобы проводить с ними крутые эксперименты по вашим идеям. Кстати, если вы помните, у нас четыре команды. У меня матовый гигант. На втором А на третьем я у меня космический гигантский слайм из прозрачных лизунов. Ну а на четвертом покемон со своим сопли В моем слайме все противные лизны. Приветик, ребятки. Ну что, давайте скорее закончим нашу распаковку мини-слаймов. Помните, в прошлый раз мы открыли фиолетовый барабанчик, а тут есть еще и коричневый такой. Кстати, пушистики, не надо страниться Юми, ее болезнь не заразна. Но выглядит это реально ужасно. Я там в ролике про ее заболевание такое показала. Я такого просто никогда в жизни не видела. Фу, ладно, ребята сами посмотрят. А наша сегодняшняя главная задача закончить уже ваши слаймы-гиганты. У этого коричневого ой очень много внутри золотых блесток, и он пахнет шоколадом ням ням прям так и хочется его съесть из-за этого запаха сейчас скручу его вот в такой вот смешной милый рогалик это больше похоже на молчи я знаю что ты скажешь юми ну несъедобный рогалик ну ты понимаешь да какая... нет нет нет нет юми нельзя нельзя юми что это говорить тем более на нашем канале нашему каналу это грозит опасность какая еще опасность короче по цвету он явно в команду юми вот этот, возьми аня какая еще какая еще опасность о чем ты ну вы что не в курсе про новые правила которые вел ютуб типа если если ты делаешь контент, который смотрит много детей Даже если это просто вот такие вот добрые, интересные, смешные ролики, как у нас И даже если его все равно смотрят взрослые Все равно YouTube скорее всего, закроет нам комментарии Не будет отправлять уведомления нашим зрителям о том, что вышли ролики И вообще люди не будут толком видеть ваш канал Такие странные необычные украшения в этом слайме То есть, то есть, то есть наш канал умрет? Да, с новыми правилами Ютуба такое вполне может быть и очень быстро а, И что нам делать? Похоже, только надеяться. А, а как же наши ребята? Которые смотрятся на наш канал уже давно. Которых мы не любим, а они любят нас. Не знаю, пушистики, не спрашивайте меня. Я сама не понимаю еще пока, что происходит. Лучше посмотрите, какой офигенный и странный и необычный неоновый слайм. Прям реально, как пленка, и какого у него мон света, я, и меня просто, я просто все слова забыла. Я таких лизунов никогда не видела. Давайте проверим, насколько он сильно растягивается. У-у-у, растягивается он классно, и он такой блестящий, видите? Вообще огонь, реально огонь. Я могу с ним антистресс еще очень долго. У меня так всегда, если мне нравится очень сильно какой-нибудь антистресс или слайм, я могу залипнуть на очень-очень долго. -очень нет, ну он просто слишком шикарен, ну капец. Поэтому, Ань, давай, хватит, хватит залипать уже. не его к Ивину. Ну да, логично, он же матовый. Наконец-то, Иван, тебе хоть какой-то яркости добавили. Хочу открыть слайм Софи-сан. На нем тоже прям написано Софи-сан? Да. И правда так, сейчас посмотрим, откроем. Достанем мой, мама, опять, опять этот, этот ежик. Да ладно, что ты, ты их боишься, они же не живые. Фу, да я знаю, что они не живые, просто они меня всегда пугают, они как маленькие монстрики, когда их кладут, но это Хотя бы красный, яркий И поэтому по нему заметно, что он игрушечный А по вот этим вот бежевеньким и черненьким Они вообще прям страшные Короче, слайм все равно идет к Мишке в больницу Тогда открой вот этот барабан Еще один я нашла О, точно, как же я его пропустила, я же выбирала барабанчики О, ну вот где точно мини так мини Посмотрите какой, какой малюсенький И при этом в нем еще украшения есть Красивый, но, но засох Ко мне в больничку ну давайте еще один розовый попробуем, а? Хоть кто-нибудь ты из розовых должен быть здоров? Да уж, сейчас посмотрим. Вот видишь, Софиш, а ты говоришь, это я, неудачник и рукожоп. Вот ты выбираешь слайм за слаймом. Хочешь найти розового лизунчика своего любимого цвета? И вот, пожалуйста, теперь опять больной. Опять Мишкину больницу. Это тягучка, которая ко всему прилипает. Так, дайте-ка я выберу. Не яйца, так грибы. Домашние, лучшее. Че, правда грибы? Грибы можно поесть? Нет, Юмичу, во-первых, собакам нельзя грибы. Во-вторых, конечно же, это не грибы, там лизун какой-нибудь. А в-третьих, мне вот интересно, в такой малюсенькой баночке, он же даже в мини-распаковку попал, какие могли быть там грибы, а? Так, ладно, посмотрим, кто же у нас тут такой живет. Грибной лизун нам еще не попадался ни разу. Ой, кажется, я из него драгоценный камень выдавила. Все твердые предметы убираем. А лизунчик очень даже хорошенький. Тянется прекрасно, не прилипучка. В нем еще так много темненьких блесток, а сам он светленький. И получается как будто песочек, да? Короче, грибами не пахнет этот миник. И смотрите, как он классно тянется. Прямо до тонкой пленочки. Отличный слайм. Кому пойдет? Вообще-то по это моя команда, как бы. Окей, времени спорить нет, нам нужно торопиться. Еще один розовый слайм. И кажется, снова зомби. Да что ж такое? Мне тут в голову сразу вопрос пришел. Почему среди мини-слаймов так много больных, в отличие от больших? Вот вы только посмотрите, еще один лизун и опять затвердевший. Что-то уж больно Миша в мини-распаковке везет. Нет, да это просто издевательство какое-то, посмотрите. Я взяла еще одного и он опять затвердевший. Либо точно дело в твоей руке, Ань. Либо мелкие засыхают быстрее, чем большие и поэтому мини-слаймы чаще испорченные, чем гиганты. Mm, может быть, пусть ребята свое мнение в комментариях напишут. Но я все равно продолжаю думать, что дело в тебе. Открой что-нибудь, что выберем мы. Ну вот, к примеру, вот, вот, этот вот. На слаймы глаз надо иметь. Я вот смотрю на него, и мне кажется, он тоже больной. Какой еще глаз, саши? Пусть ребята, слаймеры, и даже не слаймеры, а любители напишут тебе в комментариях, что такое глаз на слайм. Кажется, он и правда испорченный, и в нем опять этот пушистый монстрик. О, я в общем-то понимаю, Софи, что ты имеешь в виду. Что вот типа взглянул на баночку и сразу понял, что слайм там плохой. Ну-ка, ну-ка, сейчас проверю свой глаз на слайм, вот, это, вот этот надо открыть. Ну что-то мне мало верится, что бывают такие люди, которые могут на глаз определять. А может это не люди, а собаки. А может и люди такие профи слаймеры. Фу, я я избавилась от него, готов? Красивая больничка у тебя, Миша. Вот смотри, мой глаз говорит, что этот слайм хорош. Сейчас проверим твой глаз. Третий глаз. Хм, открываю. И правда, тут матовый и очень даже неплохой лизун. В нем какие-то мелкие-мелкие голубые блесточки и как будто слегка немножко кинетический песок. Из-за этого он кажется шершавым. Он не глянцевый, не прозрачный, не гладкий. Но несмотря на это все, он вообще не прилипает и прекрасно тянется. Не знаю, какой там третий глаз надо иметь, но действительно Софи чаще всего, хотя у тебя тоже бывают промахи, ты попадаешь. Попадаешь правильно и выбираешь здоровый слайм. А вот мне все время попадаются испорченные. Неужели еще одно пополнение в мою команду? Эй, ван, не бурчи, у тебя и так самый большой. А этот с бабочкой я выбрала. Да, Мишанька, и похоже у тебя тоже третий глаз нормально работает, в отличие от меня Хоть он и очень-очень маленький, при этом в нем много-много Я забыла опять это слово, кусочки фольги, осколки блестящие, как же они называются Короче, красивенький, здоровенький и очень маленький лизунчик Теперь проверяю свой третий глаз, этот выбрала я Так, и... Да что такое? Может на мне какое-нибудь заклятие слаймовое наложено? Опять какой-то монстр липучий? растекшийся и, конечно же, вообще никаким образом не похожий на лизуна. Зато шикарно украсит Мишкину больничку. И правда, у Миши так красиво ярко. Что, Софиш, боишься проиграть в конкурсе красоты слаймов? Сейчас вон проверим третий глаз покемона Ну что я могу сказать, даже неплохо Ты, ее Юми, выбрала здоровый лизун Маленький да удаленький в мою команду Теперь снова очередь Мишкиного цвета с зеленого Я всегда выбираю какие-нибудь баночки с украшениями, бабочки или звездочки Да, мы знаем, Мишка, ты такое любишь Слаймик, кстати, ты выбрала здоровенький Правда он не, даже не совсем зеленый, а в нем есть э, и розовые лизуны, они получаются как бы смешанные два цвета а еще в таком малюсеньком слайме большой-большой пенопласт, но это его совсем не портит он очень даже хорошенький, тянется к рукам не прилипает, такой блестященький мягенький и миленький а мне кажется, он Команду? Нет, Юми, Аня, скажи ей. Эй, ребят, ты не спорьте уже, у нас вон 4 штуки осталось. Давайте вот эти два белых откроем. Даже не белых, а бежевых или желтоватых, я бы сказала. И если они нормальные, то мы их прям сразу и замешаем. Ой, вот в этом вот бледно-желтеньком, смотрите, донат. Такой маленький мини-мини оранжевый пончик. В мини-слайме мини-пончик. А это что у нас тут такое? А здесь у нас тоже такой слайм не совсем белый. Скорее, они по цветам похожи на сливочное масло. Между прочим, такой красивый нежный цвет получается сейчас смешаемых. Они оба в отличном состоянии. И похожа, сразу Ой, Юми, ну Юми, ну бы пожрать, а? Ой, кто бы говорил, что Софи! Да уж, Софиш, ты-то любишь покушать еще побольше Юмичу. Ну что могу сказать, эти мини сламики действительно классные Из них получился неплохой обычный лизун. Последних либо ко мне, либо ко мне, потому что цвета немного касаются. шоколадный Юми, шоколадный Юми. У этого цвета есть два названия: коричневый или шоколадный. Но никак не то слово на букву К. И этот мини лизунчик, кстати, не совсем даже коричневый, а он перламутровый. Люблю я такие, но кажется он слишком липкий. Последний слайм и подводим итоги. Кстати, Эйвен очень символично. Он матовый. А значит, если мне, мне, если мне удастся его усмирить, и он не развалится, и не будет прилипать, то он пойдет в твою команду. В общем, этот последний мини-лизун здоров, ничего тут не скажешь. Ура, ура, ура, клади его ко мне Ну что ж, ребятки, по размерам лизунов-гигантов, конечно же, побеждает Эйвон Тут как бы даже, ну, просто спорить некак Твой монстр реально огромный, целый тазик просто слаймового теста По красоте в последний раз ребята в комментариях выбрали победителем Софишу И ее безупречно подобранный по цветам и украшениям космический лизун-гигант Вторая по размеру и безумно яркая Мишкина антистресс больница. И на последнем месте по размеру и очень действительно странная. Юмина... Юмина... Юмина плошка с этими противными лежанами. Теперь ребята должны придумать, какие мы будем проводить эксперименты с этими гигантами. Да, этим мы и займемся в следующий раз. А ты иди смотри новое видео на Magic Family. Да, новый ролик, ссылка в описании и здесь появится в окошке. И 7 декабря обязательно приходи на встречу в Крокус Экспо на выставку Винтер Show. Подпишись на канал, поставь лайк и напиши комментарий. Не будь редиской.